В жопу интро приступим. И всем хай, мы продолжаем проходить данлайт, а именно Хеллерин какой-то, короче, по Аду лазь, мешкаем, лайсем, короче, всем раздаем. Идем за какой-то Анабет или кто-то короче, хрен пойми. Ты вы что так быстро, пацаны, встаете Не надо этого делать. Я не разрешал. Тебе тоже. Ты посмел меня укусить кусок дерьма? Так, ладно, так, найдите место проведения ритуала и сорвите его. Куда он умный-то, черт, блин. Сидит там, наяривает, а я тут попошиться его проблемами. Так, ладно, надо отступить немножко. Повышенный уровень Сихелдрана. Нормально. Но и кислотным будило. Даже клюнуть нормально не может. Фу, блин. Так, меч, меч, меч, меч, лук, лук, лук, лук, лук. Оскверненное просто правосудие, так. Головолом, головолом. Вот это вот разберем. Зловещий скипетр у нас прочность по маленькая, так. А это теперь, теперь, возьмем. Клинок, клини разберем. Головолом пусть остается. О! Ой, две пушки. Расчленитель 367. Нахрен нужен он. Боевой молот. Так. <coughs> Зловещий скипетр. И головолом у нас. В принципе, нормально, короче, пойдемте. <coughs> Ой, что-то я уже записываю, какой там третий или четвертый выпуск подряд. Я уже немножко устал болтать. Бывает, что такое, хелдран будем проходить. Хелдран. Хелдран, хелдран, хелдран. Здесь ничего нету. Так, минуту. <м tests over Noulet> да? Че? Здравствуйте. Здравствуйте. Давай 8. Мне надо будет съездить за мамой, потом буду. Или через 40 минут позвони. В рыбный. Давай. Так, ну что что такое нас снова от, от, отвлекли с ванком? Так, этот музы на не отравил. Как они мне не нравятся, эти песло Фу блять. Что-то носит, не есть хорошо. Так, вот эти не особо сильные. Так, через тебя мукая перепрыгнула. Так, у меня опять хп нету. Давай, давай. Все, нормально. Ничего, никто и даже хилочку не даст. У этого вообще пусто. Ой, то вы что, охренели? С пустотой на мне нападать. Вы не приходите больше, без, без, с пустыми руками. Вежая херня, которая типа нам должна сбивать кого-то, на типа всем кому-то кофры. Так, я сундук хотел открыть. Так, ладно. Может у тебя хилочка будет? Нет, у тебя хилочки не будет. Берегись. Так, нормально. Да твою бабу! Твою электробабу! О, А что случилось? Почему они так резко стали мешочками? Топорики, топорики, всякая херень. Так, оглушающий. Так, нормально. Так, судя по всему, у нас инвентарь полный, да? Головолом, головолом, 587, давайте вот тяжелое оружие сломаем, мне тяжелое оружие вот вообще не нравится. Меч разбойника, вот то что нужно. Правда зеленый, но все-таки меч. блин Должен он вообще что-то появиться так новый чего да... ты что, что сука такой я а? сделал сука щит все принял какие меня не раздражают щиты Нормально, нормально, третий под, под горячую руку, давай, четвертый тоже. Так, ты медленный. Так, я понял. Понял свою ошибку, понял свой косяк. Идем к делью. Тише, тише, тише, тише, тише, А ч мне типа в теле бега стоит? В теле скорости. А нахрена мне теле скорости? Да мне нужно теле силы-то. В чем теле силы? Так, ладно, минус один. Поломал как нехер делать инвентарь заполнен вот это, да, что ж вы будете делать то а? так ладно понятно так слава внос да вось на перепрыгнуть Тем, пьем пьем пьем пьем пьем Понятно, я бью сломанный, мне никто ничего не говорит -то. Так, ладно, у этого сколько? 370 нахрен нужно. Я думаю, что у меня резко вот так ваншотить-то перестала? Вот думаю, что ж, сука, не так-то. А? Вот, нормально. Вот нормально. Вот, нормально. Нормально. Так, давайте вот этот зловещий типы возьмем. Все, нормально. Все, что ли? кончились. Так, вот это вот. Ага, здесь, здесь, они, а здесь сундуки просто. Вы нашли секрет, называется. Так, тебя мы сломаем, тебя мы сломаем. Здесь две пушки у нас. В принципе, говно на говно поменял. Секрет, блин, нашел, да его искать не надо было. Я просто удирал от них и все. А, наверху он где-то. А как мне наверх залезть-то? Понял. Паркур немножко добавляют элементы паркура. Паркюр. Тун. Чары разрушены, теперь ворота открыты. Угу. Ну, спасибо, что сказал. Я бы не догадался, наверное. Знаешь, прям вот не додумался бы вообще. Найдите место. Так, ладно, пока мы в другую сторону сходим. Найдите место проведения ритуала. И сорвите его. Опять от оружие. как головолом сломаем вот этот вот нахрен. Меч разбойника. Так туда мы уйти не можем. Спасибо. Всех за Запиздошиваем. Тупо. Покажу лучше, баба. А? На сиськи потрогать. Это последний, давай поищем вход. Так, ладно. Кто ты такой? Тебя ребят, Кто? Вот тебя ебет, кто это такой? Не твое дело. Пизды пришел тебе давать, знаешь. А на кто ты такой, кто ты такой, я п твою душу? Так. Я так понимаю, где где-то есть тайничок. Как-то можно сюда попасть. О! Еще. Еще. Нормально. Думаешь, ты можешь помешать неизбежному? Это хрен там. Не думаю, я знаю. Ну, погнали с двух ног. А может, ну его нахрен? я понимаю меч разбойника 498 так пока тяжелое оружие разберем я с тяжелым вообще не очень 530 давайте это разберем страдающий кто-то там что страдающий у него крестоносца страдание крестоносца а блять, не ловко понял сразу не мог. Не надо бороться, присоединяйся ко мне. Он не сможет защитить тебя вечно. Так, осторожно. Это засада. Так, бьем, делку. деле, деле, деле, деле силы? Смотрим, хлебальники с одного удара. Уходим, уходим, уходим, уходим, уходим, уходим, уходим. Так, вроде засажа пока с очень тяжко такая была. Пока чувствуем себя. Чувствуем себя нормально. Чувствуем себя на все сто. Всё. Sure. Бабы, они бешеные вообще. Самые опасные вообще. Еще одна огненная баба. Еще одна. Там у вторая еще. Так, надо бежать. Бежать и Бежим! Бежим-бежим-бежим-бежим-бежим-бежим-бежим-бежим! Бежим! О, повышен уровень силы. Я ж тебя убил! спокойно у тебя получилось друг мой этот череп все что осталось от нашего возлюбленного царя да вообще насрать совершенный анат начала проклятие ваалу осанки царя единственное что связано с этим миром Так, принеси мне череп я знаю что делать череп Вернитесь к Люциферу. Сейчас я пособираю. Хотя бы силочки свои отобьют. Да? А то охренели, блин. Толпой налетели, как не знаю кто. Как коршину, блин. И всех, А нахрена? Что фиолетовое это? Ух ты, какой клинок. Так, это у нас что так? Стань экспертом боя, вы получите еще больше и Доступ к набору, так мы эксперт боя так инвентарь по вот эту вот хуйню мы разберем конечно страдание христоносца оставим меч разбойника оставим пока стоит возьмем так мы вот этот вот разберем а вот этот вот страдание ну-ка я хочу на него посмотреть в принципе нормально <клес> Так, я дособирать хочу. Монеты, монеты, монеты, монеты. Когда же они пригодятся эти монеты? Нормально. Зелье выносливости. Мы завязали всякие зелья там. без блин, трупов. Зато хилочки есть. О! Меч разбойника Инвентарь смысле? Так, меч разбойника, все, забираем У нас все больше и больше фиолетового оружия Так, ладно Заберем, Забираем, забираем, забираем, забираем Мы идем дальше, так Не пойти убить, брат Убить пять врагов Метательными флягами, понял Заказ так, вернитесь к Люциферу Наше задание Наше брожение по аду Ты молодец Сторонники Анат Дегрозированы, мы должны нанести удар Пока она не может ответить Нужно уничтожить череп И разорвать связь. Верни Анат в адскую бездну Где есть самое место Бля, он нас не кинет Пройди через портал к Здесь у нас награда, дай, получается, зайди в вооруженную комнату, так. Ага, сострадание, вот, пока месь. Оставим. Так, у нас что по инвентарю? У нас, блин, полно всяких хрени, так, зелье выносливости есть. Зелье скорости, оглушающая фляга. Это вот разберем вот так. Короче, нам пятерых нужно метательными флягами врохнуть. Так, ну-ка. Оглушающая фляга. Идея скорости. Кислотная фляга. Все, понял. Сейчас грохнем, выполним. С... Ладно, Анат, мы идем за тобой. Твой голос слаб. Он достаточно силен, чтобы возвести в твоем ...поражение. Да-да-да, в тво. За счет меня, блин. Как нечестно, знаете, ребят, я чувствую себя использованным. Нахрена мне еще монетки эти, я не пойму. У меня чисто уровень боя вкачанный. Закрыто. Приготовься. Да я уже знаю, что. Сдохните, мутаки. Так, ладно, так, перепрыгнем через тебя. Намечь побегать надо по кругу. О, филет с синими глазами. Прикольно. Телетоны с синими глазами пошли. Так. Что такое набор реквизиции, а? Все? Так, дели хило, пусто. Так. Подожди. Задание, задание, задание. Жертвы рта. Раскрой тайна храма. Так. Ненадежные уступы. Убей врагов. Сбрах своих суступов. Искать. Ладно, хрен с ними. <coughs> так, обычно. На наличие аптечки. Пацанов. Пацанов на наличие аптечки. Так, ладно, ладно, ладно, ладно, ладно, ладно, ладно, ладно, ладно, ладно, ладно, ладно, ладно, ладно, ладненько. Почему я не удивлен? кидаюсь, пацаны, прикольно, да? Так. А вы что, не захли? Так, ладно, принципе, у меня вас руками добьем. еще и вот ветку рукой лупишь. Охренел, что ли? 480. Блин, что они не... не столько вообще урона? 400. У этого 530. Так, давайте сломаем вот этот. Меч 498. И 700. Вот так сделаем. А чё, я сундук не заметил? О, кислотная фляга. Норм. Но, в принципе, кислота помогает, когда они вот так что -то толпой штурмуют. знаете, довольно-таки помогает. Смерть и разрушение. Вот что ждет мир, если мы не остановим. Так, здесь у нас чё? Опа, на потайнике, так понимаю, да? Судя по всему, да. К Клинок глины. Гнили. А, ладно, дверь так нельзя открыть. Все, в этой комнате больше ничего нет. Как теперь? теперь мне с нее выйти? Ладно, потаники здесь у нас теперь. В открытую нам комнату не дают. по идее все сдохнут должны все говорю же с этим можно вот так решать короче там странно зачем -то. зачем этот пацат нам нужен ну нахрена он нам нужен вот нахрена он там стоит он мне теперь покоя не даст мне, мне теперь надо на него запрыгнуть Ладно. Мне сегодня снится, сука, будет. Не может же он просто так стоять. Наверняка ничего какой-то есть. Сука, эти приключения водой, блин, шаблонные. Выследите она. Так выслежу, как пизде... Че? Я выследил ее? Блять, опять портал. Да ты сдохнуть должен был после первого удара. Как я тебя отравил-то? Так, ладно, нормально. Повышен уровень холдрайна, блин. особый. Так, понял, понял, понял, сваливаю. Я вот его Он прям так и летит. Так и летит. Так и фармится лететь. Так, у нас нету. Так, ладно, мне так нужно взять посильнее. Так, один. Поглушающая втягу. Ай. Нормально, так Так, так, так, так, нужно и Меч мы разберем Так, это тоже разберем Меч разбойника у нас есть 530 урона Расчленитель, какое-то говно И завесить кипер 444 Так, я фиолетовый. фиолетовые хочу оставить на боссах. Хрена не живучие, эти гигантские. Так, за счетом вообще не душится, да? То, что за щитом, который не глушит, это не прикольно. На него должны оглушения срабатывать. По-любому. Все, нормально. Меч разбойника, нормально. Такие. Легендарный боевой молот. 1200. Все-таки легендарный. Давай войдемте. Хотя бы с ради... Так. К синим я даже не подхожу. Я зажрался. Так, инвентарь. Давайте его просто разберем. 12 монет. Серьезно. Я зажрался, пацаны. Не судите строго. Я на всем фиолетовом тупо сижу. Фиолетовый цвет царей. Так, топор, топор фиолетовый, сами в жопу засуньте себе. Мне не нравится медленное оружие. Вот вообще не нравится. Зачем мне медленный удар, если я могу сделать с обычного оружия сильный удар? будет по урону в основном одной и то же. Так, мне нужно баночку с выпить. Баночку, выручалочку, ух ты, бля! Ай, кто мне пацан дал? Я не верю, что это все. Ты что ли последний? Так, еще один вот клинок. Я говорю, я уже зажался, я фиолетовый не буду собирать. Вот только фиолетовый буду собирать. Надо мне что еще собирать, если есть фиолетовый. Ты что, совсем их потерял? Пипец сносит, агрессивная. Ч, живаешь? еще? Asmarad, Владыка Асморт положил. Владыка Асморт, моя коллекция полна. Она определа самого преданного и на мужайся А ч? Поч, поч, почему я-то, блин? Разбирайтесь сами. Ваши семейные разборки не мои. Нет, блин, меня в это впутывают. А сам, блин, там сидит очкошник хренов. Так, мы монетки пособираем. Потому что в них есть целительные зелья иногда. А вот целительные зелья нам нужны. Нам сюда что ли? Так. Нормально. Он тупо отрезает часть этих расходов. Не вставай, лежи. Тоже не вставай, лежи. нормально. Там 13 монет. Я уже 5 косарей собрал их. Нахрена они мне? Кстати, какой у меня уровень в этом? В У меня уже немного осталось. Боевой молот. Следующий так. Ага. Потом. Броня налетчика. Да тут. И чё там? Последний, блин. Так понимаю, вот на броне налетчика типа, уже конец. А остальное типа для этих... для фармеров. Взрывная фляга. А остальное для фармеров, да? Да, типа, я понимаю, я понял. Я понимаю, я понял, я уже заговариваюсь. А ей похрен на оглушение. А хер ли, она электричеством кидает, ей похрен то что ли? Две бабы было просто. А понтов-то сколько было? Так. Что я понимаю, так инвентарь там оружка будет. Так, а у нас все фиолетовое, только вот боевой молот есть. Так, он нахрен нам не нужен. Фу, говно какое-то. Возьмем мы, пожалуй, кислотную флягу. Так, это что у нас от тоника? Это двери. Так, это место стоит множество секретов. Да ну нафиг. Бам! С ноги выбиваем двери. Без боя она а от не сдастся. Нам куда сейчас? Понял. Так, что носится прям с ним? Пока месяц. Ой, почему я через большой не могу перепрыгнуть? Еще один что носит, да вы издеваетесь. А, у меня же есть эта сканочка. Да твою! Я же думал, ты дальше будешь. Вот так вот нормально будет. Почему я опять не ношу, не наношу урон? Понял, понял. Так, так, так, отбежать надо, отбежать, отбежать, отбежать. Баночку, скляночку, баночку, выручалочку. был. Дум. Так, чуть, чуть пройтись надо. Вот и бегать начал. руку чел попал на хрена нет легендарный блин так тоже топорик так меч разбойника давайте возьмем пока месь, я ничего хорошего не вижу и молотость тоже разбирать смысла не вижу не блин со щитами вот со щитами еще знаешь был бы смысл если бы у меня будущее также ну, сука сука они такие долгие замахи так давайте вот это где вот он его разберем так 724 780 780 180 721 давай вот это разберем так все мне нужны хилочки сейчас Ладно, пока есть небольшие приросты. Да к тому же все уже фиолетовое. На фиолет мы пошли охотиться, короче. На. Окей, что здесь никого не было? Пусто, пусто. Так, окей. А сейчас мне куда? А, сюда типа вылезти надо было. Ну, блин. Ей войска. Евразкан в чем? На поддонах. Ой. Я понял. Так мне пока не нужно так делать. Так, я хочу теперь взять взрывающуюся флягу. Так, стой. Нормально. Не пиши, пацаны все окей. Кислотная фляга. ой ой ой ой ой ой, -ой, -ой, -ой. Вставай, вставай, вставай, вставай, вставай, вставай, беги, вставай, беги, что есть яйца. Так, я понял вставай, вставай, что вот это вот бросками взрывающимися надо быть аккуратней Зелье выносливости блин лады камор а чё где он так очередной босс да а не амор а Асмор, да. ну и где он Понял, против тебя нужно зелье скорости. Ага. Ишь ты какой? У меня целебное зелье есть. Что у меня? Зелье выносливости есть. Так, зелье выносливости давайте. А, что, мне нужно кое-что другое поставить. Хуя-то, конечно, там. и других призывает он чисто не по-пацански ай козел под вот чтобы успешно завершить забег флорбран соберите три ключа камни разместить их на арене так так откройте дверь сокровищницу так я это уже сделал Да, ну его нахрен и как мне его победить? Вы можете отправиться в набег, войдя в красный портал в кабинете в Люцифера. Ладно, он хилит с хпшки, я понял. Так, ладно, я понял, с ним это не такой. И как мне с ним бороться? Угу. Ага, он тупо бегает до мной. Я думаю, таким темпом мы ничего не добьемся. И как всегда победить, Владыка Амор? ты меня сцепил то а? ладно окей так подожди чем не есть может взрывающие сляги так стоп взрывающая сляга, вот она моей взрывающейся фляги так судя по всему я ему так даже урон не на не на не наношу зеле вну оглушающая фляга может она по поможет ну что мне в этот момент делать ну вот как Так, достигните восьмого уровня и вы получите боевой молот. Надежное и брутальное ору... одноручное оружие. Так, что у меня есть? Ржавые бритвы, блин. Так, девятьсот восемь, семьсот восемьдесят, восемьсот, восемьсот, семьсот, восемьсот Восемьсот сорок семь. Так, ладно. Нет, они не наносят ты урон. незначительно не наносят Так, ладно. Ага, меня еще и призрак устал. Зашибись. Очень круто. Так, мощный локос, оскверненный правосудие. Ладно, это все херня, я понял. Ага, почему я не попал? Да главное, мой удар парировал. Значит будем драться мощными ударами. Сука, какая же ты. Со своей заморозкой как же ты меня уже за Колебал. Нехорошо это заморозку использовать да? бежим просто бежим просто бежим да я твой, твоего рота шатал и как мне с тобой сражаться не подкажешь так у меня что есть мне сейчас вообще честно и хотели выносливости давайте его хряпнем Надо отойти яйца вы же он мудозвон несчастный банк банк банк банк банк срочно. еще банку надо пиздец ну и как вы победить объясните мне Ой. у меня у меня у меня блин Ладно, упор с ним смысла нет, драться тоже. Даешь, уклонился, даешь твою душу. Да беги, беги, беги, беги, беги, беги, пики, беги, беги, беги, беги, беги, беги, беги, беги. Так, пока меч надо. Понял, не ва их. Понял, получил леща. Так. Пиздец Ну и что делать, расскажите, а? Как его победить? Где чертежи? Есть что-нибудь? Аптечка есть? О, у меня есть сила. Это что такое у нас? Ваше тело становится крепче и может выдержать еще больше урона. Так, давайте это-вот это вот и сделаем. Да я шупланился. Вымерт, вы его вы потеряли 800 очков выживания, так. В режиме забега есть записки, распространенные по всему уровням. Охренеть, а ты что так много хп-то себе восстанавливаешь? Ты не охренел ли в случае, детка? Победи да ты твою душу! Сука! Как он меня задолбал уже, а. А, здесь вот что-то есть. Еще разбойника. Опа, на! Так, понял. Что это такое? Страдание крестоносца 890. Ну, давайте возьмем его. Здесь все это время были типа легендарные оружия? Угу, понял. Все, понял. Пока мы будем играть легендарным. Так, нормально, пока мы... понял понял понял понял понял успокойся чел это все бездец. так нормально ой вы мертвы вы потеряли 6 очков выживания так это поэтому мы читали про три ключа, но как, сука, этого говна победить-то по-быстрому, а? Ух ты! Видишь, чего он удумал? Сразу зажал на входе. Это нечестно? Ну ладно, я понял. Так, ладно, я понял. Да кусок говна этот вылез сука черт позорный. Бежим, бежим, бежим, бежим, бежим, бежим. Так, он за мной бежит, он за мной бежит, он прокрутился. Охрен, бежим дальше, бежим. Нормально. Так, этот хоть одного удара дохнет, говнюк, несчастный. Так, ладно. Так, ладно, мне главное вот этих чертиков смотреть, в принципе дать. Так, ладно. Опять он тут набегает беги, беги, беги, беги, беги, беги. Нормально, уклонились. Так, в принципе, чувствуем себя комфортно. Он прокрутился. Как мы дали ему тычку. Так, он побежал за нами. Так, две тычки дали. Может дожить и три. Вот этого черта надо. Да ж его шатал! Почему он не сдох опять? Выполнив заказ, вы получите меч. Крусыли победить. Левять. Включивший настоящие мастера. Сегодня дело с силой молнии. Ух ты! понял понял понял просто убегаем просто убегаем на него мы даже не смотрим так ладно понял сука нет можем максимум два удара после второго удара надо сваливать так он опять бежит за нами А теперь нам надо на другую сторону бежать. Нормально один, да, липточку убегаем. Понял. Ай, то как он... два удара делаем два удара делаем отбегаем нормально так живем пока так получили тычку, ладно Бежать. я же уклонение использовал сука Я, я, я, я, уклонился. У него, сука, такой размах широкий. Это пиздец. Так, у него размах, сука, пиздец широкий. Как у меня заебал уже. Владыка, у меня для тебя сюрприз. А может ты нахера пойдешь, а? он еще не питается, какие-то печати, зашибись. Ну и как детям выжить, как? Хотя молот только. Ладно, ладно, ладно, ладно, ладно, ладно, ладно, ладно, ладно, ладно, ладно, Новый прикол свой тенью, блин. Или ч, я не пойму. Почему здесь еще нету хила? Тот гнида! Вот я ж бил этого черта поганого, суйка Ой, хватит, пожалуй, сейчас пройдем его и хватит. Все, сука, лайт и ебучий случай, как он мне и уже -мо кислотная фляга, что у меня зелья выносливо сидели в скорости? Я же все зелья просрал, ну да. Правильно, почему бы нет? так нормально так ладно так потихоньку вот так делаем Понял, случайно братан попал в базару ноль. Косяк понял. Вот это вот нормально. Блять. Так, он тоже уклоняется. Сука, как он и парил уже. Беги, беги, беги, беги, беги, беги, беги, беги, беги, беги, беги, беги. бежать нужно бежать бежать бежать и еще раз бежать так ладно пока По пока мы вот так идем Да почему, сука, у меня вот в упор, в упор урона по нему нету? что-что что мы можем сделать против него против того говню конечно уйдут блять сейчас ходу убьет да смотри бьем и просто насампети от него Так, вот это не выход был. Повышенный уровень хилдрейна, блин. Чуть-чуть уже осталось добить, пацаны. Чуть-чуть. Угу. Тоже мне это махнуться, я своей просто Вот опять. Мне вот проблема очень сильно мучает, то что по нему урона часто не, не доходит. Так, нормально. Сука, не останавливаться. Не останавливаться. Нормально, ему пару тычек осталось. Фу. Нормально. Гнида, сдохнет. Я хочу за Инвентарь заполнен. А что там такого заполненного у меня? Чего там? Темный желез. А его типа нужно принести награда за следующий ранг боевой молод дали блин ощит чувствую я уже подожди прошел его так отнесите череп с помощью кристаллов ладно чего Очистить бэтмен череп с помощью креста, бэтмен нетса, сука, как я заебался Ой, били, Так, что у нас уже по записи, как я запарился Сейчас, 15 минут. Ты уничтожил единственное, что связано это место с твоим миром. Теперь мы оба заперты в пустоте между мирами. Не мнись себе, героем. У Ваала много преданных сторонников. В новом цикле уже начался. Ты просто оттянул неизбежный конец. Я вновь обрету силу. Ты... Ты будешь страдать. Так. С белью владыки Асморда госпожа Анат ослабла. Благодаря этому Люций смог очистить и уничтожить черепа царя. Единственное, что связывало ее храм с миром людей. Эпилог. И хотя это позволит помешать Анат воскресить Ваала до победы над нашей еще далеко она отказалась от своей главной цели. Вы должны продолжать Сражаться, не дайте ей обрести былую силу. Так. Спасибо, что играли во второй сюжетное дополнение а, Hellride. Надеемся, оно вам понравилось. А пока мы трудимся над следующим обновлением. Продолжайте развлекаться в и охотиться на гранулы. Посмотрите, долго ли вы прот... <кхм> протянете в режиме набега. Все, чего так. Сыграть в аркаду. Нахуй она нужна, я уже заебался. Вот что, что, что, задание уже все. Ух, ух ух, ух, ух, ух, надо сваливать отсюда. В трущобы. Вс. Наконец-то мы закончили фейл. этот халк. Шенс в пашне, я наконец-то могу встретиться. Ух, как я устал с этим еще посом. Вс, у меня нервов нету. Спасибо, дорогие друзья, за просмотр. Спасибо всем, кто за меня болел, наверное. Но если кто-то болел, то это круто. Я вам примного благодарен. Так, что у тебя? Продать, что тебе мог продавать? В этот мир ни хрена не принеслось. Изящный короткий ножик. Силовые кабеля, тут вот нужно все скупать. Так, все. До скорой встречи, дорогие друзья. Чего? Набор реквизикции, Фузаковый патрон, блин, я аж устал уже. И.